Почему диагноз полипоэндометрия упорно вызывает у женщин чувство страха? К сожалению, недостаточное информирование пациентов – проблема распространенная. Незнание порождает волнение. Поэтому, чтобы успокоиться, нужно получить информацию. Что это такое? Полипоэндометрия – это разрастание эндометриальной ткани, выстилающей внутреннюю полость матки. Они чаще всего носят доброкачественный характер. Полипы всегда расположены во внутренней, обычно верхней части матки. Этим они отличаются от миом, которые возникают из маточной мускулатуры и могут находиться в любой части органа. Полипы различаются по размеру от миллиметров до сантиметров и могут быть одиночными или множественными. Полипы могут вызывать кровотечение между менструациями, приводить к обильной кровопотери во время менструации, сопровождающиеся выраженным болевым синдромом спастического характера, могут вызывать постклимактерические кровотечения. Полипы могут быть причиной аномального кровотечения у женщин всех возрастов. Однако в группе наибольшего риска де женщины детородного возраста 85 – 85% случаев. Большинство полипов эндометрия – доброкачественные, новообразования. К факторам риска, способствующим появлению полипов эндометрия, относятся аборты, инфекционные воспалительные заболевания органов малого таза, бесконтрольное использование оральных контрацептивов, гормональные нарушения и так далее. При отсутствии жалоб полипы часто обнаруживаются на УЗИ диагностики. Полипы опасны для здоровья женщины, они могут провоцировать бесплодие, сильную кровопотерю, и, хотя очень редко, могут перерождаться в злокачественные. Операция необходима, если размер полипа более 1 см, а предварительная гормональная терапия не дала положительного результата. Для удаления полипов сейчас применяется гистероскопический метод. Гинеколог определяет точное местонахождение полипа с помощью гистероскопа, аппарата, оснащенного мини-камерой для осмотра слизистой. После определения количества полипов и их размеров производится их истечение. Наружные срезаются специальной электрической петлей без риска кровотечения и перфорации стенки матки. Визуальный контроль на протяжении всей операции обеспечивает отличные результаты и удаление даже очень мелких образований. Процедура проводится под общим наркозом в течение 15-20 минут. Период восстановления – 24-48 часов. В большинстве случаев домой можно уйти уже в тот же день, опера... в день операции. Гистероскопию чаще всего назначают на второй-третий день после окончания менструации. Процедура универсальна и проводится максимально щадящим способом. Рецидивы патологии возможны, особенно в том случае, если были удалены не все ткани полипа. Повторное их появление – Наиболее вероятно, в течение полугода после их удаления. Именно поэтому важно доверить свое здоровье опытному специалисту, который подберет необходимую послеоперационную терапию. На этом все. Надеюсь, вы узнали что-то новое для себя. Если появились вопросы, пишите, пожалуйста, в комментариях. Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И до следующего видео.